Ты вошел, и я сразу потекла, и ты такой, вау, <смех> мне так одиноко без тебя, <смех> я постоянно думаю о тебе, вообще постоянно. И ты такой, вау, <смех> <смех)> свершилось. <смех> Здравия вам, господа бояре, сегодня будет такой юмористический каст а, о том, какие фразы женщины используют, чтобы влюбить вас в себя. Если вы вот эти фразы от нее слышите, то держите ухо востро. Держите ухо востро, скорее всего, дамочка хочет врубить в вас по-быстрому режим оленя. Боевого такого оленя, чтобы горой стоял за свою бабу там везде, там, чтобы денег давал побольше. Итак, психолог Филипп Литвиненко, вот тот самый женский коуч, который учит женщин разводить мужиков. Вот он поделился своим тренингом. И сейчас вы абсолютно бесплатно узнаете все вот эти женские тайны. Итак, женщина манипулирует вами прежде всего через вас уникальный замечательный логический мозг. Что надо сделать? Надо выразить свои мысли. И чтобы ты начал думать, прикинь. Я сейчас вспомнил тот день, когда... Какой вот день она вспомнила? И ты такой задумался, блин, что я забыл тещин день рождения? И она может тут выдать, когда я впервые увидела тебя, вот ты, ты вошел, и я сразу потекла. И ты такой, вау, ни хрена себе, вот это я мужик. Или я постоянно думаю о тебе. Я постоянно думаю о тебе, вообще постоянно, прям не могу. И шепотом вот так вот она это скажет, я Ты такой вау свершилась, нажлась-таки не такузька моя баба. Ну, сейчас. Я думаю о тех твоих словах. Там, Ну, и вот если с этого, со всего фраза начинается, значит, она обращается к вашему логическому мозгу с целью его поломать и превратить в рациональное дерьмовое лимбическое чудо, которое будет вами управлять абсолютно как бы логично и просто в ее интересах. Следующая. Она будет обращаться к вашим чувствам. Она будет говорить, ты мне нужен, да, блин, ты никому не нужен, а ей вот нужен, повезло, да, мне так хорошо с тобой, а другой бабе с тобой, блин, не было хорошо, да, сколько у тебя баб было, им было плохо с тобой, только вот этой с тобой хорошо. Вот в этот момент, когда она вот это произносит, у тебя, да, у тебя начинается такая вот мужская отечка там где-то в мозгу, эти всякие гипофизы у тебя начинают клинить там, залипать, и вот полушарие между собой начинают общаться, ты говоришь, да неужели, да не может быть, нет, ну ты слышал, что она сказала, ауа, и так далее». С тобой я как за каменной стеной, да, вот такие фразы, способные сломать твой мозг через чувства. Рядом с тобой мне очень спокойно. Ну, больше ни с кем мне спокойно, только с тобой спокойно, да? Ты там бухаешь каждый день, а их спокойно далее, она хочет пробудить твое доверие, понимаешь, чтобы ты вообще по полной в впал, чтобы ты доверял полностью, ну, там, чтобы переписал на нее квартиру, там, машину, бизнес, там, все на свете, а потом она с тобой бы развелась и выкинула бы это все, и вот чтобы вот это доверие в тебе включилось, она будет говорить, только ты меня понимаешь, вот она настолько сложно выражается, да, что только ты в этом мире ее понимаешь. Для всех других она говорит по-китайски, а для китайцев по-английски, чтобы вообще никто не понимал. А вот только ты ее понимаешь, прикинь, да, ну вот логически просто подумай. Больше никто ее в мире не понимает, кроме тебя, да. Еще фраза из доверия. Только ты на меня так влияешь. Интересно, как ты на нее влияешь? Она что, что, с тобой больше спать хочет или что? Ты знаешь меня от губ до кончиков пальцев. Ну да. Надо у куколдов спросить, где там еще, что они изучали во внутреннем мире женщины, и кроме губ и кончиков пальцев, куда они там лазили. Лишь тебе одному я доверяю во всем. Угу. Другим не доверяет. Бывшему мужу тоже, видимо, не доверяла, да? Я только твоя. Круто, да? Сколько у нее мужиков для тебя было? 20? 30? 50? И она только сейчас поняла, что она только твоя? А вот те, которые вот она вот не была, вот только их, она им этого не говорила, как ты думаешь? Наверняка говорила. Но ты ей не отвечай, ты просто бери к сведению, что вот сейчас она тебе такую толстую здоровую лапшу такой на уши камазами сгружает, чтобы вот, чтоб тебе придавила ушки вот так вот, и чтобы у тебя мозг стек в плечо и там остался. А думал, чтобы ты своей пустой башкой, которая у тебя останется после этого ты для меня единственный. Угу. А те 20 мужиков, которые были до тебя, это так вот, ну, ни о чем. Я так счастлива рядом с тобой, да? Я не представляю, что бы я делала без тебя. Да, она прекрасно представляет, что бы она делала без тебя. Она бы сидела в своем там офисе в каком-нибудь за сраное 20 тысяч, экономила бы каждую копейку и заказывала бы себе новые трусы с Алиэкспресса, да? А с тобой это прикольно, у тебя есть кошелек, это же классно, здорово. Без тебя? Да она знает, что бы она делала. Я не представляю, какой была бы моя жизнь без тебя. Но это из той же серии. Она прекрасно представляет, что ей было бы, ну, как минимум, хреновенько, да, без твоего кошелька. Вот, и поэтому вот она пытается пробудить в тебе вот это вот чувство исключительности по отношению к ней. Специально чтобы ты залип, потерял мозги и, собственно, со всеми вытекающими. Мне так приятно засыпать и просыпаться рядом с тобой, говорит она. Это вот все вот эти фразы будут вам говорить бабы, которые сходили на курс психолога Филиппа Литвиненко. А те, которые ходили на курсы Байгужина, те будут, наоборот, сначала пробивать твои финансовые составляющие и сразу пытаться там... Пытаться с тебя что-то выжить. Те, кто ходил на курсы Сатья Дас и Милый Левчук, ну, они еще более-менее какие-то безобидные, но не так там тоже нет. А далее, она будет тобой восхищаться. Причем для любой женщины сыграть восхищение, они же актрисы прирожденные, для нее сыграть восхищение это пара пустяков. И вот она будет тобой восхищаться. Ты самый лучший мужчина в моей жизни, да, вот из тех 20, из тех 50, которые были до тебя, ты самый лучший в ее жизни, понял, да? Давай, кукол-то, вперед, рога отращивай и давай. Ты такой сексуальный, блин, какая дичь, ты такой сильный, а какой я должен быть, да? Ты самый умный, ну, в этот момент просто вот возьми, включи разум, ты самый умный, да? Ну, как бы там вот Эйнштейн, как бы он тебя умнее был или немножко глупее. Вот если ты считаешь, что Эйнштейн был тебя глупее, что ты действительно самый умный в мире мужик, ну, тогда все, тогда тебя алинизм накрыл, тебя накрыло пилоткой полностью, ты уже готов идти постигать науки баборабства, алинизма, куколдизма, всего вот этого прочего. В общем, ты потерянный для общества человек. В общем, если ты повелся, тебе хана». Uh, ну, если ты все-таки хоть немножечко глупее Эйнштейна, то объясни теорию относительности на пальцах, почему время замедляется с увеличением скорости, например. Да, разорви мозг, скажи, да, да, я самый умный, вот смотри, что я знаю. Uh, следующее из, из, собственно, самого важного, так скажем, для мужчин, сексуального подтекста ведь мужчина встречается с женщиной прежде всего для того чтобы у него был секас ну представьте если секаса не будет то ну, 99 процентов всех отношений будут вам неинтересны ну зачем просто так с женщиной встречаться да нужен обязательно секас Конечно, хочется, когда у тебя сека с хорошей женщиной, с развитой, с умной, с ценнищей, с любящей. Это прям вообще супер, да? Вот. Ну, любая балаболка, которая может сходить на курс Филиппа Литвиненко, она будет тебе задвигать вот такое. Ты меня заводишь. Я так скучаю по твоим объятиям. Я хочу тебя. Вот так шепотом. Я хочу тебя. А? Я хочу тебя. Знаете, вот я сейчас на секунду себя представил бабой, которая пытается соблазнить мужика. Боже мой, я хочу тебя. Я представил себе мужика, да, сферического в вакууме шахтера, который только что вылез из шахты. Он весь грязный, потный, волосатый, с небритыми подмыхами. И она такая подползает и говорит, я хочу тебя. О, боже мой. Ну, вот так, да? Вот представь вот этот образ, когда она тебе вот так скажет, я хочу тебя. Ну, там у тебя, естественно, все поднимается в этот момент. Твои поцелуи сводят меня с ума. Скажи ей это потом в суде, когда она будет с тобой разводиться и отжимать у тебя имущество, детей. Ты скажи, давай вот в суде чисто вот засосемся по полной программе, да, и я сведу тебя с ума. Ты будешь вообще безумная совершенно, да. Я схожу с ума, когда ты на меня смотришь. Да, конечно, пялься на нее постоянно. Потом после этого, да? хочется, чтобы ты на нее пялился. Вообще, женщины на самом деле жалуются всегда, что мужики как-то пялятся. Да, вот на них пялятся вечно. там. Ты смотришь на мои сиськи, смотри в глаза мне, смотри. Че ты смотришь на мои сиськи, да? жалуются они на самом деле, что вы пялитесь, потому что у мужчин зрение такое, больше тоннельное, да, вот куда посмотрел, вот то он может рассмотреть, а у женщины периферийная. так что она заметит, что ты на нее пялишься, даже если она смотрит вот так, а ты смотришь отсюда. Она боковым зрением там увидит. О, мужик на меня пялится. Ей не обязательно голову туда поворачивать, не обязательно глазами на тебя смотреть, чтобы понять, что ты на нее пялишься, идиот. И я схожу с ума, когда ты меня прижимаешь. Вот прям бинго для суда, да? Прикосновение она обожает. Сходит с ума, когда ты ее целуешь. Сходит с ума, когда ты на нее смотришь. Вот в суде она разводит. Ты должен на нее пялиться, засосать ее конкретно и прижать. Да, и все, и капец. Это будет овощ. Это Просто это будет не женщина, это будет овощ до конца дней своих. Mm, ты умеешь быть таким нежным, ну тоже шовно, ты умеешь быть таким нежным, да, для меня. Голосом этого лагутенко, да. Ты умеешь быть таким нежным. В подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Я всю жизнь мечтала о таком мужчине, как ты». Да, вот те 50 мужиков, которые были до тебя, как-то вот она мечтала, мечтала, и вот наконец-то наш, Хала тугой кошелек. «После встречи с тобой моя жизнь изменилась навсегда!» Да, прикинь, чувак, если ты Джефф Безос, а она обычная голодранка, ну как бы понятно, что ее жизнь изменилась навсегда, если ей удалось затащить тебя в ЗАГС. Да, ее жизнь изменилась навсегда, это правда, да? Действительно так. Поддержка. Она будет мнимо тебя поддерживать. Ну, то есть ты будешь там ишачить, там, тащить ништяки, упахиваться, терять свое здоровье на трех работах. Она будет тебе говорить, я восхищаюсь тобой. Я пойду за тобой хоть на край света. Я буду с тобой до конца. Ну, вот вспомни, что в России 100% разводов. В течение трех лет происходят... Ну, так скажем 80 процентов разводов и в течение еще 5 6 лет э, происходят остальные 20 процентов разводов сто процентов разводов каждая баба подает на развод то есть она врет в данный момент что она будет с тобой до конца врет сто процентов я всегда буду с тобой. Что бы ты ни делал я всегда буду с тобой мотивация да вот мотивацию любят умелый левчук надо мотивировать мужчину чтобы он надо вдохновлять его надо да угу. чтобы он начал зарабатывать угу. и тратить на тебя вот что надо чтобы мужик замотивировался я могу довериться только тебе а ты, а ты, наверное, в ответ доверься только мне. Доверься. Перепиши на меня имущество, бизнес, машину. Все, перепиши на меня. Доверься. Я ж тебе доверяю. И ты мне доверяй, дорогой. Так можешь сделать только ты. Угу. Это, это, вот, вот, вот так, да? Никто в мире, кроме тебя, так не сможет. Только ты способен на такие поступки. И цветы больше никто не покупал. да, Только ты. Все остальные были до тебя 50 мужиков прозревшими, юзали ее как насадку на член, а цветы купил только ты, олень, только ты способен на такие поступки. Ну и, конечно же, она будет тебе говорить о верности, о том, как она тебе верна и как она тебе будет верна до конца дней своих. Этими словами, пишет Литвиненко, вы показываете мужчине свою верность и преданность, он не будет тратить свои силы и энергию на сомнения и ревность. Это даст ему прочную внутреннюю опору и психологическую устойчивость. Ну, в качестве опоры женщину использовать, ну, если вы инженер, сами подумайте, вы бы фундамент Эйфелевой башни поставили бы женщину в качестве опоры. Ну или там вместо сваи хотя бы для девятиэтажного дома нагрузка поменьше, но как бы ну очевидно, даже не имея инженерного образования, что ну, здесь как-то вот ну в качестве фундамента не подходит. Я вспомнил о тот день, когда я постоянно думаю о тебе, вот это вот Филипп Литвиненко повторяется, и соответственно имитация искренности должна быть. Не так одиноко без тебя. Все глаза выплакала, пока ты на двух работах. Ага, сейчас она на сайтах знакомств сидела и с подружками трепалась. А как только ты позвонил, там она такая, ну я так одиноко без тебя, все. Я не могу дождаться, пока я тебя увижу. Когда увижу, все. Это все надо, чтобы у тебя врубился режим маления, чтобы вот ты поверил в то, что это не демо режим, это по-настоящему это настоящая любовь такая произошла. Мне страшно даже думать о разлуке с тобой. Конечно, вдруг ты налево пойдешь, да? Вдруг друзья в сауну позовут, а там вдруг другие телки. Это ж какой ужас. Я еще не вышла за него замуж. Ха, он же в Безос, у него тугой кошелек. М -м -м. Я так по тебе скучаю. Я так боюсь тебя потерять, мне тебя так не хватает. И это еще не все, говорит Филипп Литвиненко, но основной принцип вы поняли. Вот такими фразами бабы, собственно, и включают в вас деморежим и заставляют вас поверить в свою исключительность по отношению вот конкретно к ней. Вот многие мужчины говорят, что женщины это, знаете, такие вот биологичные создания, они там думают там тремя нейронами, и, в общем, у них там все по инстинктам и так далее. А скажите, вот мужчины... Если вы ведетесь вот на вот это все вышеперечисленное, вы ведетесь офигенно на самом деле, не надо себе врать, вы ведетесь на это. Скажите, вы что, менее биологичные? Ну, не может так быть, чтобы женщины были полностью тупые, но при этом они так легко обводили всех мужиков вокруг пальца. Так что, я думаю, многим от этой идеи о том, что женщины изначально там какие-то более тупые и более биологичные, вот от этой идеи стоит отказаться. Признай, что враг силен. Предупрежден, значит, вооружен. Ну и все, и как бы, ну... Назад в матрицу пути нет. Ты уже посмотрел этот ролик. Тебе уже никогда не стать оленем. Думай, что будешь дальше делать. Но ну, а если ты впервые здесь, подписывайся на канал, ставь лайк и смотри какое-нибудь следующее видео.